лет и я живу в городе Чернигове. Я принимала э, участие в конкурсе Golden Time Chicago, там где я заняла гран-при. Спасибо жюри э, за хорошую оценку моего таланта. И меня в марте э, пригласили участвовать на фестивале э, в Лондоне. И для этого мы сейчас ищем спонсоров. Спасибо. Спасибо всем. Пока!